Лови, короче, ребёнок Короче Сегодня я еще хочу, друзья, вам сказать Огромное спасибо тому человеку, который проспонтировал меня А именно прислал мне 220 долларов Это вообще для меня очень большая сумма На эти деньги И, короче, эти деньги я потратил с умом Не стал покупать себе телефон Я буду ремонтировать телефон Купил вот этот вот черпак Вот эти вот сапоги офигенные Сапоги офигенно теплые вот, вот, Они легкие, короче до минус 65 выдерживает. Вот это вот я купил, да? Получается. Купил все палатники. Палатники я вам покажу, она у меня вот... 6 штук три, 5 6 7 даже вот восьмая короче 7 8 вот льда это называется 8 8 вот есть 8 но 1 я тебе потом покажу летом, вот, короче, друзья, Вот так вот все это собирается 1 Палатка, конечно, у нас прикольно улетела. Ладно, видосик такой получится у нас. Вот таких вот маленьких, которых я ловил вчера, видео будет позже, я говорил, что они пойдут на живков, вот, и в общем-то продеваю поводок, снял крючок, продеваю через жабры поводок, вот сейчас продену, надеюсь, что он будет живой, сейчас маленький замерз у меня на морозе. под воду. Сейчас, смотрите, будет катушка разматываться. Вот. Катушка разматывается. Сейчас, как она перестанет разматываться, это значит,